Всем привет. С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня я покажу самый обалденный соус к пасте. С ним получается самая вкусная паста в мире. Готовится долго, но очень просто. Причем долго это ждать долго. Своего времени вы потратите в самом начале 25-30 минут, а потом ждите 4 часа окончания готовки. Но он отлично хранится в холодильнике. Более того, его можно разделить на порции и заморозить. Когда вы захотите побалоться вкусняшкой, то времени на приготовление уйдет. У вас ровно столько, сколько потребуется, чтобы сварить макароны. И самый главный секрет в чудовищном количестве лука, который по окончании готовки превратится просто в нечто совершенно необразимое и потрясающее. Поехали. В чугунок наливая оливковое масло экстраверджен. Virgin. Это важно. Использовать ароматное, с горчинкой, холодного отжима. Оно даст совершенно потрясающий аромат. Еще понадобится небольшой кусочек сыровяленого окорока. В Италии он называется прошутто. Вместо окорока можно использовать сыровяленую грудинку. В Италии панчетто. Либо вообще небольшое количество соленого свиного сала. Тоже все будет отлично. Ну и пока прошутто обжаривается, нарублю мелким кубиком морковь, стеблевой сельдерей и одну среднюю луковичку. Что тут творится? Отлично. Надо нарезать мясо. Для этого блюда идет мякоть хорошая, но недорогая. Подходящее для длительного тушения. Можно брать самое жесткое мясо. Все равно за 4 часа в луковом соке оно станет по консистенции как тушенка. Так, можно класть сюда. Ну и со всех сторон его надо запечатать. Слегка-слегка подрумянить. И обратите внимание, на килограмм мяса идет 2 килограмма лука. Представляете себе соотношение? Пока нарежу помидорку. Она нужна, чтобы кислотой сбалансировать сладость лука. И пора уже, кстати, овощи сюда отправить. Кстати, называется эта смесь Мерпуа. Ну и пока здесь все обжаривается, нарежу оставшийся лук. Как именно нарезать, неважно, все равно за такое длительное время тушения он весь расползется, превратится просто в отличный обалденный соус. К мясу надо добавить сухого белого вина. Не обязательный ингредиент, но с ним вкуснее. И помидоры сюда же. Сейчас еще буквально 5 минут и вся возня соусом будет завершена. Лавровый лист, соль, перец и опять лук. Все. Важно готовить на слабом огне и в чугунке, но ну, либо в кастрюле с реально толстым дном. Если у вас газовая плита, вообще поставьте ее лучше посудину на рассекатель. Примерно через полчаса нужно будет все перемешать заглянуть туда, проверить. Ждем. Если сок у вас слишком сильно выкипает, исправить дело можно подливая кипяток, но лучше все-таки отрегулировать процесс мощностью нагрева вашей комфорки. Вы посмотрите на это чудо. Обалденный, ароматнейший соус готов. Вода уже кипит, соль сюда. Пасту для этого блюда я выбрал пенни Видите, пенни-зитти-регата. это значит ребристое. Варить ее нужно до состояния альдента и даже еще немножко более сырой вытаскивать из воды, потому что до кондиции она будет доходить в соусе и впитает в себя весь этот ароматный обалденный соус. Какой аромат, а? А, -а, а? какой аромат, вы не представляете себе. Еще это очень экономное блюдо, потому что совсем небольшой кусочек мяса надо разделить на волокна, вернуть эти волокна в соус, чтобы не прогрелись в нем и выложить в этот соус пасту. И еще немного пармезана и, конечно, черного перца. Это просто бомба! Такой яркий, насыщенный мясной вкус, сладость лука, кислинка за счет вина и за счет помидоров, острота а присутствует за счет перца. Прям вот супер. Слушайте, это, это совершенно офигительный же соус. Наверное, я считаю, это самый классный соус из итальянских соусов в пасте. М -м -м. Просто невыобразимый бомбический вкус. Слушайте, нет слов, приготовьте. И вы будете в диком восторге. Сейчас я и мои юные операторы вот эту посуду едят. Все это мясо, что у меня осталось в соусе, и то огромное количество соуса, мясо я разберу на волокна, смешаю с соусом, разолью по пластиковым коробочкам порционным и беру морозилку. И тогда, когда нужно будет приготовить эту классную штуку, достаю из морозилки, разогреваю на сковороде, так, чтобы он закипел, отвариваю пасту, добавляю к соусу, и получается вот такая вот бомбезная штука. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока!